Потому что 90-е годы все перевернули. 90-е, да, сейчас, говорят, вторые 90-е, можно сказать, даже хуже. Ну, как вы вообще вы с что этим согласны? хуже 90-е? Хуже, да. Как не стыдно? Или лучше? Вы? Не, говорят люди, это не я. Это... Говорят неграмотные. Есть люди, которые, вот я вам как профессионал хочу сказать. Я тоже клинический психолог. Это, не, извините, нет. вторые 90-е несколько Ничего подобного. Что такое 90-е? Зарплаты не было. Нет. Чтобы кормить коллектив, директору хлебокомбината, я договорилась, хлеб нам возили по списку, нет. и еще, к счастью, макароны, нет. и еще э, крупу э, пшеничную.